Я, Валерий Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – любовь смотрит в душу, страсть смотрит на тело. Мы в жизни все влюблялись, любили, любим, либо будем любить. Всякие отношения начинаются со страсти. Мы желаем своего партнера, человека, с которым встречаемся, либо с которым хотим встретиться. Поедаем его глазами, мечтаем, представляем себя в его объятии, в его обществе. Когда этого добиваемся, насыщаемся телом и успокаиваемся. Иногда это состояние перерастает в любовь. Страсть постепенно притупляется в определенном смысле, на определенном уровне, и перерастает в глубокие серьезные чувства. Когда постиг человека телесно, хочешь постичь его духовно. Он становится интересен не только как половой партнер, мы не только мечтаем о его теле, но и о его душе. Мы хотим овладевать им и быть подчиненным ему целиком и полностью. Мы живем этим человеком, думаем о нем, говорим с ним. Не отпускаем ни на миг из своей жизни, из своих рук. Очень часто люди путаются, где любовь, где страсть. Очень часто люди не испытывают ни того, ни другого. Бывает такое, что страсть остывает не успев перерасти в любовь. Бывает так, что человек любит, его не интересует страсть, но не понимает, что такое. Любить человека, любить его тело, они порой друг друга даже не касаются. Я сейчас хочу поговорить не об этом, не давать оценки того или другого. Я хочу, чтобы вы научились обращать внимание, на каком этапе ваши отношения находятся сейчас. И стоит ли продолжать то, чего уже нет. К примеру, молодой человек встретился с девушкой, у них был секс бурный, была страсть. Секс прошел, он уснул либо ушел, занялся чем-то другим. Это говорит о том, что он относится к девушке потребительской, либо она к нему. Они друг друга уже не интересуют, говорить уже не о чем, можно уходить, заниматься другими делами. Чистая воды, потребительские отношения. Потребитель получил тело в определенном количестве на определенное время. Использовал, выдохнул, удалился. Другие люди, занявшись сексом, смотрят друг другу в глаза, говорят, общаются, смеются. И после того, как секс закончился, не расстаются. Потом они говорят, вспоминают. То, что было час назад или прошлой ночью. Куда-то ходят, пьют чай, смотрят кино, гуляют, веселятся. Читают, расстаются по рабочим делам. И опять встречаются, и опять любовь, и опять страсть. Отношения идеальные. Дай Бог каждому так жить. Я хочу, чтобы вы распознавали, где начинается страсть, где она заканчивается не перерастив, не перерастая во что-то более высокое, более что-то важное. Если вы к человеку относитесь к потребительски, поверьте мне, любовь эта, так называемый, в виде страсти, скоро угаснет. Это знают все, это знают миллиарды людей по всему миру. Когда заканчивается страсть не перерастая ни во что, отношения завершились. Если вас не интересует человек, его жизнь, его желания, его мечты, его мысли, его глаза и руки. Значит, ничего не было, была страсть. Вы получили то, что хотели. Закрывайте эту книгу. Уходите. Говорите правду. Разрывайте отношения. Не лгите никому, не ни себе в том числе. Отношения в любви чем ценны? Вы не просто желаете тела. Каждый день или раз в неделю или два раза в неделю. Значения не имеет. Выжить без человека не можете. Любовь — это спрашивать, как дела, интересоваться мыслями, переживаниями, состоянием здоровья. Покушал ли человек, не голоден, не голоден ли, не замерз, где находится? И в ответ вы ему говорите, что скучаете, что любите, что ждете. При этом это сопровождается переписками, либо созвонами. Люди друг друга не выпускают из виду. Все постоянно друг у друга на слуху. Они встречаются каждый день, а если живут вместе, даже порой вместе ходят в туалет, и такое бывает. Они не отходят, держа друг друга за руку, нигде. Душ, кухня, везде вместе, расстаются лишь только тогда, когда необходимо по работе или по каким-то личным делам отлучиться. И то созваниваются и все время находятся в поле зрения. И это любовь. Возможно, со страстью, это вообще в идеале, это чудесные, это волшебные отношения. Я призываю вас останавливать отношения, в которых нет любви. Если есть страсть, держитесь до последнего. Пытайтесь раздуть любовь, попытайтесь сохранить то, с чего вы начинали, и попытаться разглядеть в человеке нечто большее, а не лишь мясо. Не лишь тело, а для того, чтобы на нем отвлечься, поиграть и забыть. Ведь поймите, переспав с человеком, вы будете с ним говорить обо всем. Обсуждать то, что было, то, что будет. Интересоваться его делами, переживаниями, мыслями, работой. Если вы не хотите о нем ничего знать, и вас интересует только тело, скажите, вправе ли вы жить такой жизнью, обманывать себя и его? Я думаю, что нет. Это пустота. Когда вы поймете, что не любите человека по-настоящему, а вам нужно лишь его тело, как конфетка, как картинка, вы начнете, после того, как страсть утихнет, в эту пустоту впихивать других людей, любовников, любовь, встречаться, искать глазами более свежие, более подтянутые, ибо более пышные тела это все зависит от того, какой у вас вкус. Но вы всегда будете искать что-то свеженькое. Вы не остановитесь никогда ни на чем, если для вас человек. Всего лишь цель. Цель для того, чтобы развлечься. Цель для того, чтобы не получить удовольствие от жизни и дать такое же удовольствие другому человеку, а лишь получить удовольствие для себя. Вы хотите лишь кайфа, вас интересует лишь секс, и вы глубже не идете, вы дальше не идете, либо не позволяете, либо у вас нет силы, возможности. Рвите всякие отношения, когда вы чувствуете, что вы запутались, и любви нет. Если вы начинаете искать кого-то на стороне, любви нет. Если вам не о чем поговорить после секса, любви нет и не было, и вряд ли будет. Ваш человек должен интересовать весь. Поймите, нет делимости между душой и телом. Это одно. Это одно имя, одна пара глаз. Это один человек. Если вы в нем любите что-то одно, а зачастую тело, он вам быстро надоест, и вы быстро себе тоже надоедите, надоедите с этим человеком. Бегите, рвите отношения, чего бы вам это ни стоило. Поймите, это очень плохой пример для ваших детей, если они у вас уже есть, а у вас нет отношений таких. Если у вас нет любви, если у вас нет страсти, какой пример вы подадите своим детям? Дети будут чувствовать так или иначе, либо видеть, что у родителей нет любви. Есть споры, постоянно скандалы, которые зажигаются, Буквально за мгновение, на ровном месте, оскорбления, измены, злоупотребления, крики, насилие. Ребенок это будет видеть. Даже бывают родители, которые скрывают то, что они в предразводном состоянии, либо не любят друг друга давным-давно. Дети это чувствуют. Вы бы тоже почувствовали, если в вашей семье было бы что-то не так. Что бы вам ни говорили, какую бы картинку вам ни показывали. Не обманывайте ни себя ни друг друга, ни ваших детей. Останавливайте те отношения, всегда их рвите, если нет любви. Вам просто незачем быть друг с другом. Нет никаких в жизни причин, которые бы заставили вас быть с этим человеком рядом. Вы не позволите быть счастливым ни ему, ни себе, ни детям. Значит, у вас никогда не будет счастья. И у ваших детей не будет счастья, потому что они видят этот пример, который вы им предлагаете. Останавливайте такие отношения, дайте возможность развиваться без вас и самому себе без них. Вы найдете обязательно любовь, в каком возрасте, в состоянии вы не находились. Если вы все еще готовы любить, если вы еще хотите найти человека и желаете найти человека, который вам нужен, своего, ищите, не останавливайтесь. Но если вы позволите себе похоронить себя в таких пустых отношениях, запихав внутрь себя все подряд, но не любовь, вы никогда любви не обретете. Поймите, вы должны быть полны друг другом, только друг другом, когда вас двое, или вас трое с ребенком, или вас пятеро с детьми, вы должны жить только друг другом. Внутри вас, в душе в сердце не должно быть посторонних людей, каких-то мимолетных связей, любовников-любовниц, если они живут в вашей жизни и пользуются вашими телами то вы обманщик, вы обманываете себя и своего партнера. Любви уже не будет. Уходите. Не подавайте пример детям. Не ломайте жизнь друг другу. Вы должны лишь друг другом дышать. Если кто-то посторонний в вашу жизнь втерся, так лишь говорит о том, что вы остываете. Вы забывайте, что любовь – это отношение не только лишь веселая и это труд. Это настоящий, порыв адский труд, когда нужно соответствовать, когда нужно говорить правильные вещи, когда нельзя обижаться, когда нужно постоянно прощать. Так вы обязательно смотрите за поведением партнера и друг друга. Следите за тем, как вы друг друга и к себе относитесь. Затихла ли страсть? Затухает ли любовь? И всегда контролируйте, если вы чувствуете, что вас отпускают или отпускаете вы. В этот момент. Нужно поговорить, в этот момент нужно поставить точки над «и» и разобраться, к чему это приведет и чем это может закончиться. Поэтому всегда правильно ставьте приоритеты, учитесь разбираться, на какой стадии ваши отношения. Если любовь ушла, ее невозможно вернуть, просто не мучите не друг друга, уходите и старайтесь обрести новых людей в своей жизни, найти любовь во что бы это ни стало. Чего бы вам ни стоило, вы должны любовь в своей жизни найти, иначе ради чего вы живете, ради чего все это вокруг, если не ради любви и не во имя ее. Каждое отношение, которое пусты, люди начинают в этих отношениях портить себе друг другу жизнь. Это постоянное недовольство, сцены ревности, постоянные друг другу и себе претензии. Эти люди недовольны всем, что бы для них ни делали, и чем бы они ни занимались сами лично. Это мучение. Эти отношения нужно останавливать, ломать и никогда не сохранять то, что сохранить невозможно, поскольку вы будете жить только на лжи, на предательстве и на лицемерии. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.